Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Биллэйч, и сегодня у нас распаковка очередной посылки с магазина Компьютер Universe. А также расскажу вам о судьбе той посылки, которую, как вы знаете, украли у меня на почте. То есть одну где-то из 35-40 посылок удалось все-таки почтальонам украсть. Вот, соответственно, украли ее содержимое, пришла пустая посылка. И я обещал, что когда все решится, все определится, я вам расскажу об этом. Итак, соответственно, ждал я 9 недель, прежде чем мне вернули деньги. То есть магазин говорил, что им надо провести расследование. Они, видимо, запросили какую-то информацию у DHL, так как это первый перевозчик. DHL, соответственно, видимо, как-то регрессировала требования к Почте России. И когда выяснилось, что ни хрена уже не найдешь конца конце с концами, мне, соответственно, вернули деньги, вернули бонусы, все, в принципе, сделали. Хочу вам сразу сказать, что не у всех требуется 9 недель, то есть был случай у моего знакомого, тоже блогера, у которого тоже украли на почте просылку, ну, точнее, ее содержимое. И, соответственно, ему вернули деньги несколько быстрее. Но, соответственно, деньги все равно возвращают. Так что, друзья, не бойтесь, заказывайте. В любом случае, без денег и без товара вы не останетесь. Итак, давайте смотреть, что в этой посылке. А, я думаю, что, кстати, в этом месяце еще будут посылки из Computer Universe, которые мы будем распаковывать. Итак, сверху, как обычно, вот такой вот моточек бумаги. Похоже на гнездо а, кое-какие инвойсы. И дальше смотрим, что внутри. На самом деле посылки сейчас заказываю небольшие, но по несколько штук, чтобы, соответственно, меньше шансов было что-то своровать. Итак, вот такая вот бритва. Заказал себе, поскольку ну, решил попробовать машинное бритье, а не ручное. Вот, заказывал ее тоже в той посылке, которую украли, и, соответственно, она до меня не доехала. Вот такое вот расстройство, но заказал новую. То есть бритва с зарядочной станцией обошлась мне, по-моему, в районе 100 евро. Плюс-минус, возможно, 10-20 евро. Вот, соответственно, у нас она стоит несколько дороже, там она была с достаточно хорошей скидкой. Вот такая вот бритва. И вторая вещь, которая здесь есть, я думаю, что она вам будет более интересна, поскольку все-таки канал у нас компьютерный. Это вот такая вот малышка RTX 2080 от компании Palit. Это, соответственно, у нас Super Jetstream. Ну что ж, давайте сейчас посмотрим на все это добро более детально, переставлю камеру и взглянем на саму видеокарточку. Ну что, друзья, поехали, начинаем распаковку. Как и обычно, тут все залеплено скотчем, чтобы не открыли, не вскрыли, не посмотрели. Вот, хоть в этом нам повезло. Так, давайте смотреть, что внутри. Внутри у нас короб. Раньше джетстримы, точнее вообще, в принципе, палиты паковали немножко по-другому, это было менее удобно. Сейчас сделали упаковку получше, вот такой вот кейсик чем-то напоминает. Стандартные упаковки у того же гигабайта или любой другой компании. Сверху у нас диски инструкции, это все понятно, и нам это не так интересно. Переходники с двух шестипиновых разъемов на 1,8-пин. Кому нужно, он здесь есть в комплекте. Вот. Но хотя, не знаю, мне кажется, сейчас современные блоки питания все-таки имеют достаточное количество 8-пиновых коннекторов. Но вот тем, у кого старички, будет очень даже полезно. Итак, карта у нас, как вы видите, запечатана. В антистатику можно, соответственно, легонечко все это отодрать и посмотреть на нее вблизи. Так, вот такая вот малышка. То есть, как вы видите, карта у нас не бэушная, ничего с ней не было, блестит. На солнце переливается всеми лучами. Почему мой выбор пал на полицию, тоже объясню, друзья. Потому что у меня были джетстримы с предыдущих поколений, то есть десятого 10 поколения. То есть у них достаточно хорошо устроенная система охлаждения. Она затрагивает не только сам чип, но и, соответственно, память, видеопамять карты то есть в принципе все очень хорошо охлаждается, ну потом буду делать на нее обзор, поподробнее об этом расскажу. А вот а вот такая вот карточка, мне кажется что будет интересно ее протестить, долго я ее ждал, а вот ну и наконец-то таки дождался. Потом мы ее сравним с другими 2080, я надеюсь, что это будет не последняя карта в моей коллекции. А вот друзья, соответственно, как данная посылка дошла достаточно быстро порядка двух недель, но хочу вас предупредить, что сейчас декабрь, посылки идут все-таки несколько медленней. Вот, соответственно, пара посылок у меня задерживается. Хотелось бы также отметить, что, друзья, помните, что при заказе у нас ограничение 500 евро вступает с 2019 года, с 1 января. Вот, соответственно, либо вы успеваете заказать до этого срока, чтобы у вас посылка прошла таможню, вот, либо, соответственно, заказываете и смотрите, чтобы у вас сумма посылки была меньше 500 евро, чтобы, соответственно, вам не платить пошлину. А вот как-то так, друзья, ссылочка на магазин, как и обычно, будет в описании, там же найдете промокод на 5 евро скидки. Всем еще раз спасибо, с вами, как всегда, был Белыч, жмите лайки, подписывайтесь на канал, и всего вам самого-самого наилучшего. Ну Удачи чем, друзья!